Когда энергия молнии падает на землю, она не исчезает, потому что под землей есть каменный уголь. Каменный уголь изолирует энергию молнии благодаря содержанию метана. Метан имеет высокое давление, а молния создает вакуум. Поэтому вакуум не может быть образован в высоком давлении. Поэтому каменный уголь – это емкостный конденсатор Энергии молнии, да? И когда вся эта энергия заряжается, конденсатор молнии, да? Каменный уголь. Энергия начинает вылетать от всех растительных иголок. Вот смотрите. Это листьевница. Э -э... Хвойное дерево. Вот. Отсюда энергия вылетает. Э -э... В темноте она светится и создает озон озоновый слой нашей планеты вот а еще вот, энергия которая вылетает плюсовая от воздуха тянет отрицательные электроны эти отрицательные электроны э, должны притягивать от земли плюсовые катионы водорода и эти катионы водорода должны сохраняться в орешках чтобы эти орехи должны ну чтобы они становились седобными. Поэтому и говорится в Священном Писании, что Бог создал э, дерево, которое каждое приносит свой плод. Спасибо за внимание.